Дорогие мои, меня зовут Рада Гаст и на этом канале мы поднимаем разные темы, но вот сейчас вот зацепились за роль ведущего, рефери, данжен мастера, как бы вы его там не называли, в настольных ролевых играх прошлого. Прочитали мы сначала буклеты нулевой версии, потом взяли Холмса, Молдве, Менсера э, все одно за другим и сегодня мы пойдем дальше в синюю даль этого вопроса. Вот она, эта синяя даль. Чем дальше мы забираемся, тем э, меньше у меня получается просто как бы э, без подготовки зачитывать все пять ответов, э, все пять советов, которые там напечатаны буквально на одной странице. И э, тем больше надо вот шерстить всю книжку э, с начала до конца и с конца до начала, чтобы выбирать хоть что-то, э, э, что более всего подходит для того, чтобы вам э, показать. Ну, с одной стороны, это гораздо дольше, с другой, ну, я полагаю, несколько полезнее. Читать-то вы как бы и без меня умеете, и эти книги, ну, даже если не в бумажной версии, то в виде плохих сканов они доступны практически любому. Итак, вот эти вот два буклета, они называются экспертными. В отличие от двух красных буклетов прошлой пятницы, которые относились к одной и той же версии правил и служили тому, чтобы обучить игроков с нуля и обучить мастеров с нуля, эти два буклета относятся к разным версиям и служат продолжением. Вот этот вот версии Молдвия, а вот этот вот версии Менца. Здесь уже как бы именно продолжение. То есть оба буклета написаны для людей, которым уже понравилось играть в ДНД, создавать персонажей, играть роли, исследовать подземелья, сражаться с чудовищами, находиться кровища, вот это вот все. И в версии Молдвия это единственное продолжение, которое, кстати, делал совсем не Молдвий, а вовсе даже Кук и Марш. Поэтому эту версию правил иногда, ну иногда ее называют BX, то есть как бы Basic и Expert. А иногда называют ее версией Молдвия Кука, хотя правильнее было бы версией Молдвия Кука Марша. И вообще, как бы, Куков там в ТСР было несколько, вот этот и именно Дэвид Кук, которого в ТСР специально наняли как профессионального игродела в первой же тройке таких вот профессиональных игроделов вместе с Тивом Каском и Доном Тернбулом. И ему мы должны, кроме этого буклета, еще спасибо сказать за такие сеттинги, как Планшафт, извините на минуточку, и Каратур. А также, ну, практически вот это вот все, все, все, что связано со второй редакцией продвинутых «Подземелья и дракона». Стивен Марш, это тоже мощная фигура с... Довольно печальным завершением ролевой карьеры, но довольно, довольно забавным началом его одноклассник, будущий автор системы Зов Кутул, дал ему почитать буклеты из белой коробки, самые, самые первые. И тот навыдумывал каких-то своих хоумрулов, и черновики этих хоум рулов стал отправлять просто по почте Гайгексу, там как бы на обратной стороне был почтовый адрес и телефон Гайгекса. Вот, и там были в том числе и водные монстры, которые э, Гайгекс тут же э, вставил вот в, э, буквально через там, год в дополнение по Черному болоту. И э, концепцию планов существования и путешествия между ними вроде как тоже э, выдумал он изначально. вот Такие вот как бы достойные господа взялись за э, продолжение. Если первый буклет вот этой вот версии BX позволял играть на первой тройке уровней, то во втором уже можно было идти аж до 14 -го. Ну и понятно, что книга тогда состоит из большого количества там каких-то дополнений, дополнительных правил, крупных таблиц. Ну вот, что тут, ну вот, скажем, вот есть «Изгнание нежити», да, то есть в, в основной книжке, в первой книжке, там как бы маленькая такая крошечная часть этой таблички, там «Скелеты, зомби, гули, упри» и «На первую тройку уровней священника», и все. А здесь здоровенная таблица на всю, на всю вот страницу. Вот, и там уже до 11, ну, до уровня плюс и здесь вплоть там до вампиров, спектров, мумий и так далее. Вот, но это как бы все ясно. Если хотите читать подробно, то читайте. До видео, обучающих каждому диалекту подземелий и драконов в деталях я дойду, я думаю, очень не скоро. Так что сегодня буду именно вот выуживать какие-то наиболее ценные, на свой взгляд, советы по вождению. Значит, вот погрузитесь в атмосферу 1981 год, в активной циркуляции много копий нулевой версии правил все еще, а также неправильной, ну как бы не молдвеевской, холмсовской версии базового набора, которая называется абсолютно точно так же и продается в некоторых магазинах, просто потому что они не закупили чуть более новую. Вот. И как бы, здесь в том числе делаются какие-то попытки что-то дать и посоветовать любым ролевикам, которые каким-то образом вот, вошли в хобби и имеют что-то такое на руках, что немножко похоже на э, «Подземелье и дракон». Вот. Значит, где-то там, буквально вот на первых страницах, выбраны мною совет номер раз, как помогать игрокам-новичкам. Если игрок не знает правил, можно вместе с... И сразу написано с ним или с нею, уже гораздо более толерантный язык вот этих самых Кука и Марша. Совершенно не сравним с языком Гигакса. Вот, значит, можно вместе с ним или с нею пройтись по основным терминам, пообъяснять там базу, вместе глянуть на персонажа и выбранный набор вещей, но лучше всего... Поторопиться с тем, чтобы отправить начинающего игрока в волнующее путешествие. Хороший совет. Поддерживаю. Вот Сейчас люди как бы научились конечно, гораздо лучше, чем тогда объяснять правила, вводить новичков в курс дела. Но не надо этим увлекаться. За стол садятся играть, а не экзамен по правилам сдавать. И ну, какие-то правила все равно выучатся там по ходу дела. А какие, до каких-то вообще как бы не дойдет и шут с ним. Далее. Компания с путешествием по дикой местности сложнее для ДМа, чем компания по подземельям. У игроков больше выбора, куда идти, там, чем заниматься. Нужно быть э, готовым додумывать самые разные детали и как-то учитывать, что между столкновениями партия, скажем, не мо может не успеть полностью отдохнуть. Или там наверняка не сможет восстановить испорченные, сломанные, там, потраченные вещи и так далее. В компании с вольными путешествиями может параллельно развиваться несколько сюжетных линий, в той или иной степени затрагивающих партию, и некоторые из этих сюжетных линий должны меняться в зависимости от их действий и вести к какому-то другому концу. Вот, возможно, до этого где-то тоже между строк что-то такое мелькало, но в явном виде я такое здесь вижу впервые. То есть акцент уже не на том, что как бы сделать вот нужно хорошую локацию, ну или там сетку локаций, по которой можно двигаться. Но двигаться можно дальше и дальше. То есть там могут быть какие-то разветвления, циклы даже могут быть, но есть четкое начало, вход в подземелье, ну или выход на поверхность, скажем так. И четкий конец, цель, за которой мы туда спустились, там, сокровища или монстр, или еще там что-то, зачем мы, собственно, туда идем. И вот э, здесь уже э, акцент смещается с этого на то, что есть некий сюжет, в нем есть какие-то составляющие. И имеет смысл задуматься, как вообще на вот эти вот составляющие этого сюжета, на эти линии влияют персонажи. Следующий совет, что если в игру вводятся новые персонажи, то начинают они, конечно же, конечно же, с первого уровня, а те, кому посчастливилось выжить, они могут продолжать качаться вот до 14 И, конечно, разница в возможностях между первым и 14 просто огромна. И здесь дается совет, что если разница в уровне достигает 5 то такую партию уже нужно делить и вводить разные ее части отдельно. Просто потому, что выдумать сбалансированный выбор э, для низких и высоких уровней сложно. Путешествия по дикой местности. Игроки должны сами озаботиться организацией партии. Начиная от того, сколько им там нужно коней, мулов, еще там кого. И кончая тем, кто едет первым, кто последний. И дальше тут про карты, и вот, к сожалению, невнятно написано. То есть, до этого про карты подземелий, скажем, было сказано, что у ДМа есть карта, он ее не показывает, и игроки сами должны чертить по их пониманию, что там они себе думают. И только иногда мастер будет им помогать, но и то как бы помогать чертить, а не показывать, что у него самого есть. Здесь же сказано, что до начала игры нужно иметь карту с квадратной или шестиугольной сеткой. Но не сказано, надо ли ее показывать игрокам. Сейчас я бы сказал, что мастера чаще всего делают какую-то общую карту и делают ее сразу открытой. И уже подробно игроки или сами чертят, или на ходу мастера открывают, когда они как бы заходят вот в какой-то гекс или в какую-то локацию, и там уже как бы подробнее, что где находится, это уже они чертят дальше, но это уже ну, фактически такое плюс-минус вольное подземелье получается. Если э, делать как следует, то как бы, можно это уже на, э, в, самой, в рамках самой игры связать с тем, что, скажем, персонажи купили себе карту местности, и дальше они плюс-минус знают, что если у нас, э, там, если мы пойдем на север, то там вот будет вот это, если мы пойдем на запад, то там будет э, вода, и, ну и так далее, там горы все такое. Вот. Э, дальше, ну, возможно, будет возможно будет забавно или полезно узнать, как вообще идет игровой день. Партия объявляет сначала, в какую сторону они идут. Потом ДМ бросает на шанс заблудиться и пойти не туда. Потом ДМ бросает на блуждающих монстров. Если оба броска ничего не дают, то все, день завершен. Партия сдвигается просто по карте на сколько-то там клеточек согласно вот своей скорости. Если есть монстры, то ДМ кидает на расстояние между ними и партией, а потом, как обычно, внезапность, инициатива, реакция, мораль, движение, там, метание, э, магия и ближний бой. Сторона, получившая внезапность, кстати, может просто избежать столкновения вообще. Ну и для монстров тут есть табличка, как это случайно сделать, накидать. А так может партия сама, скажем, решить избежать столкновения с кем-то, кого они заметили заранее. Дальше у нас тут тоже есть универсальные правила по оцифровке стандартных заявок. Они немножко похожи на то, что уже было. Ну, то есть, и, ну, просто забавно, что они именно включили в, в этот раздел. Значит, во-первых, что можно просто вот кидать D20 меньше, чем, если меньше, получается, чем там сила или ловкость, или что-то такое, то успех, если больше, то провал. В том же разделе. А вот у нас есть плавание, все персонажи умеют плавать, если ДМ не сказал, что не так, и э, имеют какой-то процентный шанс утонуть, и этот процентный шанс мастер просто вот из назначает себе из головы, как, э, как хочет. Вот, в, зависимости от того, э, ну, в зависимости от того, что он считает правильным, э, то есть доспехи, загруженность, там, еще что-то, но никаких ни таблиц случайных для этого нет, ни, э, ни э, четких правил, а просто мастер назначает это из головы. Дальше, лазание залезть на голую стену может только вор, а там на какой-нибудь там на развесистый дуб или на холм или на что-нибудь такое может любой после проверки ловкости. Раз в день можно делать бросок на охоту и собирательство. И, ну, если это не день отдыха, в который нельзя, нельзя делать совсем ничего, то можно вот пойти поохотиться или там пособирать чего-нибудь. Вот, и на единицы... Можно добывать еды на до шестерых, а на шестерке можно заполучить дополнительное столкновение с местными животными. Штрафы за голод тоже назначаются мастером так, как он э, хочет, без каких-то э, советов по оцифровке уже данных в э, книжке. Скажет мастер, что скорость уменьшилась, значит уменьшится скорость. Скажет, что хиты падают, значит хиты будут падать. Вот, ничего в правилах э, по этому поводу э, не сказано. Вот. Дальше тут вот полезно есть, как сделать свое, свое подземелье за 5 шагов. Первый шаг. Выбрать сюжет. То есть, цель похода в подземелье, там слухи какие-то о нем, зачем мы туда идем, что мы вообще с ним будем делать. Второе. Выбрать расположение и стиль, где именно на карте на большой, вот оно у нас находится, и что это именно, там заброшенная шахта, руины, замка, еще что Выбрать монстров, которыми его заселять. Скажем, если это гоблинская шахта, то там будут гоблины в основном. Ну и возможно там м -м, крысы и змеи, что-нибудь такое. Потом начертить карту. И последний пункт. Заполнить карту основными областями главных столкновений. А по незанятым там уголкам раскидать мелких монстров и дополнительные сокровища по небольшой тут табличке, вот буквально двумя бросками D6. Это уже что? Это процедурный генератор. Обратите внимание. Ну и э, аналогичную, но куда более подробную схему для э, создания дикой местности на 8 шагов я пока пропускаю, тут э, довольно много. Вопрос вопросу о генераторах, тут как бы дальше есть э, механизм для создания партии НПЦ, которая может встретиться э, э, игрокам, и э, забавный момент тут, что уровень персонажей в ней не зависит от уровня партии персонажей игроков, и ничего вообще про это не сказано, то есть не сказано, что мастер должен там откалибровать, в, либо в зависимости от партии, либо в зависимости от своего сеттинга там, Высокомагичный, высоко магичный высоконаселенный еще там какой ничего этого не сказано просто вот там если вы встречаете файтера, то у него уровень d6 плюс 5 все вот. что естественно будет существенно выше э, ну обычных персонажей по базовой книжке да потому что там э, э, только тройка уровней и все да а тут d6 плюс 5 да. Ну и таким образом мы подошли к заключительному, ну почти заключительному э, параграфу с общими советами. Они здесь такие. Не полагайтесь на броски, потому что неудачный бросок на столкновение, скажем, может испортить весь игровой вечер. В дополнение к случайным таблицам всегда используйте здравый смысл. Следующее. Составляйте партии из монстров. То есть не просто злобный маг у вас, а злобный маг и с двумя учениками, с телохранителем-великаном, с зачарованной мантикорой на цепи. Или там не просто вождь гоблинов, а вождь гоблинов с гвардейцами-орками, арбалетчиками и натасканными на охоту ящерами, которым можно сказать фас. Очень-очень дельный совет. Дальше, что только неразумные монстры могут действовать глупо, а остальные должны использовать в свою пользу ландшафт, свои же сокровища, ловушки, засады, заключать сделки и так далее с другими монстрами, с э, игроками, ну, с персонажами игроков и так далее. Вот. НПЦ надо отыгрывать как настоящих людей, ну или не людей, и у каждого могут быть свои желания, свой круг знакомых и друзей, характеры, какие-то тоже цели, там, мстительность, возможно, и так далее. Самое страшное, чем может испортить игру ДМ, это допустить на нее новые заклинания, магию или способности, которые потом окажутся паломными, и допустить их на постоянной основе. Поэтому здесь совет, что если вы э, дозволяете им делать собственные, там, скажем, заклинания, то сделайте, э, ну, как-то скажите, что мы попробуем, и если что, то потом оно там развалится, улетит, э, развеется и так далее. Из заклинаний самое страшное заклинание желания, которое было когда-то в э, фидошной эхе про э, ДНД просто автопиком, потому что слишком много э, мнений и слишком много споров, которые идут э, в никуда. Вот. И э, значит, что здесь э, сказано сразу в книжке, что э, заклинание желания надо гнобить, как только можно. То есть если просят там, скажем, отменить удар, которым вот только что убили сопартийца, то это хорошо, пусть их, это нормально. Если просят волшебное оружие против вот свеженапавших оборотней, то дайте им меч плюс один, но после битвы пусть он исчезнет. А если они просят там какой-то совсем понтовый э, предмет, вроде там жизнекрадущего меча, то дайте его в руки мощного противника, который этим заклинанием призовется. И все, как бы, после этого они уже желанием так э, легко пользоваться не станут. И последнее, что забирая лишние деньги у э, партии, никогда не отнимайте их просто так. Дайте игрокам выбор. Как минимум, пусть это будет какой-нибудь там сборщик налогов, которому можно заплатить, а можно и заплатить, не заплатить, можно и там сбежать там куда-то в сторону поближе к опасности, там под крыло дракона, вот. можно отбиться, заимев проблемы с законом, можно еще там что-нибудь выдумать, но э, совсем не обязательно платить. Но как бы, если хочется забрать у них деньги, то надо сделать так, чтобы э, отдать деньги было самым простым выходом из ситуации. В версии правил Франка Менцера, вот в этой, это все тоже есть, ну фактически в том же виде, немножко более четко и коротко изложено. И вот этот вот раздел с общими советами, он у него слит с прочими мастерскими кунштюками, которые здесь называются процедуры. И таким образом советы о том, что там не надо полагаться только на да, если на таблице и так далее, они там скрываются между фактом о том, что все нелюди вроде эльфов и дварфов живут дружными кланами, по описанию, кстати, напоминающим какие-то колхозы, и э, это с одной стороны, а с другой стороны там могут быть какие-то там правила по строительству замков подробно. Ну, тут как бы кому как больше нравится, это вопрос э, не более чем вкуса продвинутые подземелья и драконы, потом пошли тоже вот по смешению, по пути такого адского смешения всего и все, вся, часто буквально вот в одном абзаце, а то иногда вообще в одной э, фразе. И там уже э, они вот в одной фразе они могут выдавать и сеттинга-описательную э, информацию, и инструменты порождения, то есть там гоблин-вождь окружен до шестью телохранителями, и э, там же могут быть сразу советы по тому, что со всем этим делать Дэй. И игровые, и мета-игровые, все сразу. Вот. Но ничего, как-то вот э, справлялись же все-таки. Такие вот э, дела у нас в экспертной части э, непродвинутых э, продвинутых драконов. Бекми, э, то есть Е e, часть Бекми, и БХ, то есть x часть от э, версии Молдвия, Кука, Марша. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.